Всем здорова, с вами 94 и сегодня у нас реакция на Джохана. Меня заставили Майнкрафт. Всю их команду потащило в Майнкрафт. Почему так? Давайте смотреть. Все, что я хочу, чтобы вы знали перед просмотром этого видео, это то, что меня заставили. Меня да. били, меня пытали. Меня Джохан были... давно уже ну, не ну, играет с мармоком. Да? А тут его заставили. То есть здесь не вправо. карты, ничего нет, да, получается? Нету, такого? нету. Так, стойте, мы мы выделили, что ли реально или нет? Подожди, нет, давай пойдем нету, лучше обратно. Так, подожди, а мы... выйдите к воде, к воде, пожалуйста. Выйдите к воде. Все, они здесь, они здесь, они здесь. Амоколки плавают. А смысл? Подожди, если реально кого-то убивают, и он спалится далеко? Да, Майнкрафт это жизнь, блядь. И багульцы, блядь, уже просто человек. Майнкрафт это жизнь. Я сюда сейчас приду. Так, мормок уже сломался. А, palm, мне пить. Не из печка, Марин Макана. У меня тоже спичка. печка. А потом провалился. Закройте это, да. Блять, да нахуя? Нахуя это? Я не могу сломать с на стороны. Сломай лед. Сломай лед здесь, кто-нибудь, пожалуйста. Сломайте лед, тут блять, делаю. Какого хуй? Где я? А, Ребята, боже, он же теперь вы. Бля, бля, у нас проблемы. Вы ч, блядь? Ну и ладно. А где он? Ебанулись, я один на этом блядском острове, серьезно? Ребята, тут черный хрен. Ребята, там Тут пауки, ты ебанул! Тут пауки, хуйня всякая, хоть мне пиздят здесь. Я не понимаю, как А Он грей какой-то ходилщик. Ну ты оказался на стартовом острове. А хули он стартовый, блять, если я там сдох? А вот так. Что? Вот, блин. И напиши тп латинскими. Потом латинскими. И, например, никнеймы кого-то. Я, под... я вижу все ваши никнеймы. Я вижу все Олег ваши никнеймы. Олег под 10, например. Неизвестная команда телепорт. видит, что у вас такая команда существует, у вас есть право ее использовать. Ты, блядь, неправильно написал что-то. Ну вот, я нажимаю. Неизвестная команда телепорт. Все, я вру на острове один. Смотрите. Ты я не покинул игру. Все, вот, смотрите. Вот, нахуй, на. На. Игру, и я чё? Нету, я не покинул игру, я здесь, в смысле? А я теперь вы покинул, покинул игру. Ну, сейчас, сейчас, я, я выкину, Альта, выкину. пацан, нельзя! Неизвестная команда Телепорт, убедите, что у вас такая команда а существует. Альтф4 ему нажал. Прочти про нормально, медленно. Неизвестная и команда. Двоеточие. Да. Телепорт, точка. Пропала эта хуйня, сейчас подожди, я снова веду. А, убедитесь, что такая команда существует, и у вас есть право ее использовать. Зас... Да какого члена? Я чувствую, мне придется часто это делать. <связать> Иди, э, э, э, э, мясо. <связать> Иди <связать> в пизду, блядь. А это что за зомби? Ты <связать> кто такой? Ты кто такой? Вы ваши пидорские <связать> штуки оставьте, я тут как долбоёб по этому острову. Поставим, Хожу, блядь. Поставим печку, пап, и... где-то там болтаются все время. <связать> Ау, я тут! Послушайте, я в этом острове выживаю просто, блять, меня все пытаются убить нахуй. Вы можете меня поднять наконец-то? Да, я хочу съебаться отсюда. Всю Да, ищет, ищет консольную команду, я чтобы нашел, я нашел. ТП Хио, и его никнейм. Все, я спавню эту мразь. Давай. Иди сюда. Блядь. Нет цели соответствующих средств выбора. В смысле? Ты пышся мне, пожалуйста, просто отсюда да ты снова. Я тут спавнится да, да, да. Ну, давай здесь будем а этот сразу я не, не съел блять не жрите паучий глаз если что только там пробел нужен я могу к нему заспавниться, но тогда давай так сделаем дайте мне лодку есть кто у кого-то лодка Две лодки. ТП. так спавнится. и будет там весь ролик торчать а, на одной точке С. А, вы так случайно это S. О! что что, что? Я и упал Я длины я свалился нахуй на землю до. в секунду. Я был в Я тебя уебал. и Ты полетел. Друзья, сегодня я хочу рассказать вам, а точнее даже порекомендовать от себя лично, очень классный yeah, сервис, которым я и сам пользуюсь, D-Market. Я про него уже рассказывал, но теперь он стал гораздо лучше, так как обновился, и теперь это D-Market 2.0. Ну, на самом деле, просто D-Market, но... 2.0. У сервиса реально очень широкие возможности. Вы можете продавать скины, покупать, обменивать, создавать таргеты, то есть, например, вы заказываете какой-то скин, когда он появляется, вы его, соответственно, покупаете. И еще огромное количество огромное количество, огромное количество классных функций. Также на сайте большое количество платежных методов. Например, я кладу деньги всегда с Kiwi, мне это удобнее всего. Весь интерфейс и система взаимодействия очень интуитивная и простая, разберется любой. Друзья, ссылка, как всегда, оставляю в описании к видео. Хороший сервис, рекомендую Переходите, регайтесь. Это что за хуйня? Это лава? Сука! Я обосрался. Тут такой красный. Подумал, какая хуйня новая. Фу, блять, они с неба упали просто охереть. Тут нет неба, есть А что будет, если я разблюдать до гамма? А ну как? Пришла вы, ублюденька Блять, блять, блять да горю нахуй Он сдохнет, Я не сдохну, туда, нет, не говори, нет, я блин. не сдохну, пожалуйста, нет, нет Скажи, да скажи я что, говорю, что я не сдохну, бля. скажи, что я не сдохну Не сдох Что было? Ну что? Да и добить Дай лагу, дай, возьму Только сейчас, сейчас, да я перекрою, то сейчас здесь еще это А, не поминайте лихам! Ты ведро моё... То есть, твой гавер сейчас сдохнет. Тебя не особо волновало, что он умирает, да? Ты ведро, можно, не просирай, блядь. Живой, смотри, блядь. Ухти моя лава. Гавер решает поплавать в лаве. Ведро мое целое, заебись. Подбираемся за этого пидора. Нельзя, так. Ау блять грибы вот под, под, под ты грибы? Здесь Олег он почему ты не сделал грибы все просто стоит там прячется артем артем оемнули а нет артем кого-то омнул кого-то убил и хули ты дверь свою закрыл сюда так это песок был я войду к тебе без двери, Петрила. Войди просто через дверь, она без замка, Арка. А, я, я не знал. Там взял сломал стену. Кипец, я гораздо медленно перемещаюсь, чем он под землей. Что вы тут делаете, тарас. гомосеки? Что это? С цветами стоит, блядь, Олег тут. А что вы делаете? У них там свиданка. Это свидание. Стол накрыли, посмотри на этих, блядь. Как водки! Свинья, что, водки да? Водки! Твои свиньи? Может я буду в их рядах? Это не мои свиньи. Это мои свиньи. Я выйти не могу. Блядь, я выйти я не могу. моих свиней. Может потому что ты свинья? Нет, ты я только зашел. Без а, Как выйти? Происходит. Как выйти, Игорь? Там, две... Там есть калитка. Давай О. я сделаю по безопасному. О! Алло. О, я так тоже мог сделать, на самом деле. Тупанул. Сейчас развьём эту хуйню. Да ты, блядь, сказать мог. Можете, говорю, ой. А, ну мы эту Крейга видели. <смех> беги, беги Мы на острове. Потому что там есть, э, эти свинения сбежали. О, ты же член. Капец. Ну это маяк такой, чтобы можно было найти. А, мы уже все пришли. Давно мы здесь ходим. Вам что говорить? Пойдем в шахт, ребят. Вот я пометил. Мы пойдем. можете подождать нас? У нас ни хрена нет. У вас здесь а, есть танки? Очень долго ждал, видимо. <связь> Еще выше поднялся, чем было, да? Нужно, короче, кур разводить. Э, а тебе нормально там наверху, скажи? Ну да, да. Он Пять опять раз... хочет свалиться. И... Я не хочу валить. Я же не заспавлю здесь. Сам себя подставил. Ломай да, по я тебя, там что? блоки бетонные, у меня ничего нету, у меня не, нету, меня не могу а ломать. Да разломайся, просто долго будешь ломать. Это а нет, это не лист... просто долго, ты не понял, это два часа займет, я один к ломаю все это время сейчас. Ну, бля, ты хуля делаешь тогда. Нет. Ну почему, блядь? Потому есть что... Нахрена, откуда у него столько ресурсов? Есть я не знаю, хрена? блядь. Насобирал да я, да, я заберу А, а смысл забираться, просто... типа, а толку вот этот? А, я понял но У меня кирка есть, я смогу поломать Все, давай к тебе спрыгну просто и все, и поехали Знаешь что, я тебе скажу, а, давай, тут маловато места Давай, ну все один камень, давай прыгай Но я тебя буду бить, по сути Сейчас да, промажет наверняка, встанет, да? Я вот а стою, уйди, я прям с радостью Я вижу тебя изнутри Вот, вот, вот, вот, вот с радостью Все, я Сейчас кто-нибудь упадет из них, сто процентов Все, изи Да. Даже неужели конца до конца дойдут? пересядем пересядем на... Да. На да. Вот вот, на, на на, я понял, Да. Да. я Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Всем огромное спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вы улыбнулись, надеюсь, что вы не будете меня ругать за то, что я играю в разные игры, надеюсь, вас устраивает то, да что нет, я играю в разные игры. А впрочем, даже если не так, то вам придется с этим смириться. <с ну а на этом, друзья, сегодня все, всем еще раз огромное спасибо, всех люблю, а я пойду жрать, потому что вот сейчас реально жрать хочу, на самом деле, просто даже передать тяжело. Только вот нихуя нет дома. Надо, чтобы всегда было дома что пожать пожрать. Ну, а так ролик мне зашел, правда, ну, чуть поскучнее, чем у Крейга получился. То есть, по части, он тут просто строил под собой башню и все. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите контактов подписывайтесь на Джохана и до следующего видео.